Что ж, дамы и господа, стартует шоу-матч между командой Гуси и Вольтрон, не обращайте внимания на то, что они подписаны абсолютно неправильно, в обороне сейчас находится Вольтроновцы, а Гуси в атаке, я просто не стал менять ничего, потому что после ножевого раунда, возможно, понадобится что-то менять. Ну вы посмотри, что делает. а Гуси, действительно гуси Просто га-га-га Пятером -га Пятером гуськом отправляются ребята на ножевой раунд Игроки обороны в недоумении Где же наши соперники, а вот и они А вот и те самые соперники выползают И в ответ на это, кстати, вольтроновцы тоже частично превращаются в гусей Начинается поножовщина Ну и поножовщина, как вы знаете, за сторону Так как карта Мираж Выбор коллектива Гуси. И, кстати, выиграли у нас как раз-таки Гуси. Ну, логичнее всего начать в обороне. Естественно, это же все-таки карта, как вы знаете, Мираж. И оборона здесь, конечно же, в разы сильнее. И, к слову, как вы видите, не пришлось мне менять абсолютно ничего. Ввиду того, что... Гуси выбрали начать в обороне, и бары, получается, стояли правильно. Вот если бы я поменял, пришлось бы менять потом еще раз. Социопат пытается сыграть на контроле Мидла и пытался остановить выход от своих соперников. Соперники при этом, кстати, вообще не остановились ни разу, но Митсуба вместе с Сахаром пытается остановить уже непосредственно на зигзаге своих оппонентов. Смит... Делает минус по Митсуби, но при этом потери игроков атаки абсолютно несопоставимы с тем профитом, который они получают. Смит на релоде погибает. И дабл от социопата приносит победу в раунде коллективу Гуси. Га-га-га, вновь, вновь хочется говорить, гуси-гуси, га-га-га, есть хотите, нет-нет-нет В общем, 1-0, дамы и господа, в очередной раз давайте озвучу вам состав Коллектив гусей представляют гусь Спиди, гусь Сахар, гусь Митсуба, гусь Никс и гусь Сациопат Ну а Вальтроновцы это Братимеус, Смит, Еврисов, Саспишин и Патисон либо патиссон, вот вопрос, кстати Кстати, до меня только сейчас дошло Что ведь он запросто может быть патисоном Ну, не знаю И что? Выход на А Выход на А, причем просто Втихую, без гранат Без всего, пытались сейчас вольтроновцы Занимать позицию, вот, в частности Например, на ступеньках, ну это максимально кстати рискованно и совсем-совсем не по действиям честно сказать сложно предположить вообще зачем было принято именно такое самоубийственное решение социопат находит на мидле э, Еврисова ну и дальше здесь под флешку Непонятно, что было сделано Ну, разумеется, чек мидл, конечно же, под флешку И Бартимеус, в надежде, что ему удастся забрать бомбу Отправляется на мид и передумывает в последний момент Видимо, все-таки бомба ему не так уж сильно-то и нужна Хотя, справедливости ради, что он там сделает с глоком один? Ну, конечно, ничего, просто погибнет, да и все Нет ни армора, никаких либо гранат, но умирать нужно В противном случае еще и денег тогда не будет так что надо бежать на точку Б И там отдавать душу Дьяволу Дьяволу по имени Сахар Счет 2-0 Напоминаю вам, дорогие мои друзья Так, нет, ничего не напоминаю Одну секундочку Одну секундочку Небольшая техническая накладочка они невозможно, как вы знаете У меня частенько они происходят Почему-то а, Ну, собственно Да, тихо, тихо, тихо, тихо Хотелось бы просто немножко напомнить и освежить вам память, что вообще происходило И важным моментом, я думаю, все-таки сказать, что был во вторник проведен шоу-матч между этими же самыми коллективами Игрались карты Нюк, что-то еще и что-то еще Простите, я забыл В общем, в Best of 3 было сыграно все три карты По-моему, Inferno, Нюк и вот Хоть убей, не помню что но, короче говоря, Нюк выиграли в Альтроновце, Инферно забрала, по-моему, команда Гуси, как-то так было, если я не ошибаюсь, и на Десайдере вновь выиграла команда э, Вольтрон. то есть предыдущий шоу-матч по факту выиграли они, и это можно назвать, в принципе, матчем-реваншем для команды Гуси. И, кстати, сейчас пока они достаточно успешно приходят э, к пониманию того, что как бы надо, как бы надо делать что-то красивое и пытаться выигрывать Данный матч, но этого не сильно понимают при этом э, сами же гуси Вроде бы надо выигрывать, но сделать это будет очень проблемно Потому что сейчас игроки обороны с целью экономии денег не стали покупать нормальные девайсы И остались на фармганах, и как вы видите, эти самые фармганы работают, ну, никак Никак они не работают, два минуса есть Единственный нормальный девайс у социопата Но после неудачного мува э, В КТ-респауне осталось всего-навсего 4 хп И этого как бы для того, чтобы выиграть э, Ну, немножечко не хватает Но тем не менее, ситуация 2 в 2 Молтов достаточно хороший Сейчас прилетел под Смита и социопат Тут как тут, добирает соперника в спину Оставшись 2 в 1 бартимеус 2 секунды До конца раунда мне просто нечего сказать, дамы и господа Вальтроновцы практически выиграли этот раунд Но, к сожалению, забыли Немножко забыли, что надо все-таки двигаться Находясь в атаке, таймер, если заканчивается Раунд все-таки будет проигран Очень жаль, очень жаль, что именно таким образом Сейчас все произошло с вальтроновцами Потому что, ну, я считаю, что все-таки справедливость ради побед Должна была оставаться за ними Уж больно неплохо они выходили и что-то пытались сделать Теперь глубоко закрытые позиции от игроков обороны здесь единственный, кто находится в открытой точке, это социопат и у него есть снайперская винтовка АВП Позиция из джангла, а, кстати, все игроки атаки находятся на точке Но два уже, правда, погибли А вот погибает и третий и Еврисов отправляется погибать следом за своими тиммейтами И последним остается Бортимеус сг мощнейший девайс и имеет зум, но ни зум, ни сама СГшка не спасает Бартимеуса от поражения. И ожидаемо ребята из коллектива Гуси забирают четвертый раунд в этой встрече. Ну, куча фармганов и... Странно, самое главное, что Практически нет эмок, нет калашей Есть фармганы, сгшки и ауги Больше как будто... Все, видимо, нынешняя мета Современного Counter-Strike говорит нам о том, что Эмки и калаши Отошли в прошлый век, хотя сейчас Две эмки все-таки куплены игроками коллектива Гуси И более того, куплено 4 калаша у команды Вольтрон Но это так и должно быть, опять-таки, как это сейчас атака и без калашей бы выходила Ну вы что? Это же было бы э, чистейшей воды, скорее всего, поражение. Ну, в общем, по идее, социопат должен был слышать топнувшего соперника Вандере Потому что этот топ невозможно было не услышать Там у нас был включен режим маленького слоника в исполнении игрока коллектива Вольтрон Ну и ответные флешки начинаются От Никса Кстати, Никс у нас играет сейчас на Ауге Приблизительно также же играл Предыдущие раунды социопат Но теперь он решил сыграть с АВП И у нас есть буст в окно Ну нет, нет буста в окно Не обращайте на это внимания Suspicion вместе с Бартимеусом Делают по минусу, ситуация равная 3 в 3 и на джангле возможно не будет Чекнут Никсы, да дорогие друзья Он не был чекнут, с Спишин погибает, но... Suspicion, конечно же. Прости, черт, я же сказал, что я буду неправильно его называть. Два игрока атаки успели зайти на точку Б и поставить там бомбу. Ну и уже игра от ретейка. При этом с Авиком в руках и рифлеры, так скажем, с половинами своего лайфбара. Ну, что это вообще за мув? Такой от Митсубы развернулся на 360 и умер. Минус от социопата по Смиту. И Никс просто на морозе бежит и не понимает, где его соперник, но все-таки забирает его, правда, в размен за погибшего тиммейта. Это социопат теряет снайперскую винтовку Но я думаю, сейчас она будет засейвлена Нет <с Accusiope> Не засейвлена, черт возьми Он просто потоптался по авику И решил, что нет Пожалуй, я и не буду его брать Что ж, пауза от гусей Непонятно, для чего сейчас пауза От гусей, неожиданно Потому что если это Тим Толк какой-то, да, то зачем, когда вы выигрываете 5-0, брать паузу? Не вам нужен Тим Толк, а коллективу Гуси. Но вполне возможно, просто кому-то было нужно отойти. Хотя Митсуба, Сахар, Спиди, все закупились, в общем-то, все здесь. Странно. Ромер снова ворвался в чат. Рома приветствую. Но нам остается просто ждать. Больше ничего здесь быть, в принципе, не может. Ребятки... Ну что, ребятки, ребятки, ребятки, просто э, ждут, когда закончится пауза, 10 секунд до паузы, потом э, до конца паузы, естественно, потом э, какое-то количество времени уйдет на фриза тайм, и уже потом э, старт матча. Все, 12 секунд запущены на закуп, который, естественно, был сделан еще минуту назад, и начинается шестой раунд. Паузы, к сожалению, немножко, конечно же, притормаживают э, игроков атаки, притормаживают оборону, в целом сбивают кураж командам, но, что самое интересное, опять-таки, гуси, видимо, были вынуждены взять паузу, хотя, конечно, условия для того, чтобы брать паузу здесь э, максимально хреновые, то есть пока везет, надо лучше все-таки паузы не брать. Прокидка от игроков атаки точки А, ну достаточно слабенькая и даже я бы сказал слегка пассивная прокидка, тем не менее она присутствует, ну а при попытках, так скажем, пострелять вольтроновцы просто лишились э, Саспишина и Бартимеуса. Одни из а амбициознейших игроков этого коллектива. Я, конечно, ничего против остальных не имею, да и более того, мне даже было бы очень интересно посмотреть, как Смит а, организует как-то свои действия со снайперской винтовкой. Все-таки АВП это всегда круто, это мой любимый девайс. Вообще, в принципе, в Counter-Strike Да вообще, в принципе, в любой игре Я больше всего всегда любил Снайперские винтовки Не то, чтобы я умел с ним играть а Просто мне нравятся э, Снайперские винтовки Не более того и поэтому я готов смотреть за Смитом и попадание в голову Сахара. Правда, здесь, конечно, Смит выживает скорее чудом, потому что Сахар не попал в своего соперника. Попал, вернее, но не смог его убить. Ну и, конечно, выход на Б. Теперь, естественно, бомба будет установлена. И есть еще люркер в виде на который... Оп! И нежданно негадано, фейлит позицию на Мидле, ведь он должен был однозначно сейчас убивать своего оппонента, но отдался под него Еврисов, делает даблкил, надо устанавливать бомбу срочно, пока соперники еще не успели перетянуться, однако Спиди уже находится в упоре, ну и с зигзага приходит Митсуба, который добивает Еврисова, Еврисов... Потел, но, увы, невозможно сделать, видимо, все-таки невозможно Снайперскую винтовку разглядывает мицуба думает, нужно ли, второе, нужно ли второе АВП Нет, все-таки не нужно АВИК сейвится и, видимо, передается социопату, да, настолько я понимаю Потому что социопат единственный, кто не купил сейчас девайс Да, именно так Ну, то есть мы понимаем, да, что социопат это мейн АВП у коллектива Гуси Однозначно Оу, рашби мазафака Черт возьми, это быстрый выход на точку Б Который сейчас будет пытаться принимать Сахар Ну что ж, сладенький, первый минус, второй минус Но, к сожалению, Сахар погибает И здесь уже включается в игру Митсуба Который собирает Партимеуса, Ну и два оставшихся игрока атаки В общем-то, тоже должны, конечно, падать Здесь, ой, еще и поджим со спины приходит Неожиданный от Никса Бомба устанавливается просто вообще Каким-то странным образом на глазах, если можно так сказать У соперников Ну, что получилось, то получилось Мой коммент проигнорировал Сашка Нет, не игнорировал, где? А, действительно Саня, привет, круто в такое время стрим запускать Сэр, приветствую, ну вот как Вот в такое время стрим иногда тоже приходится запускать Матч, матч увлекательный интересный, но пока что, правда, однокалиточный Существует, конечно, такая теория, что вольтроновцы могут дать камбэк во второй половине Но для этого нам нужен, как минимум, Рустам в чате Потому что Рустам, когда приходят, начинаются камбэки То есть, если Рустам не придет, камбэка не будет, судя по всему По крайней мере, действительно, пока что такая статистика складывается Паттисон выкинул весь свой боепотенциал, боезапас, называйте как угодно, на точку А. Причем выкинул достаточно посредственно, но, тем не менее, энтрифраг сделал именно он. Однако Мицуба забирает соперника, выходящего из коннектора, и теперь, конечно, начинается выход на точку А. Социопат со снайперской винтовкой, ну, можно сказать, бездействует, пытается оттянуть соперников. Как можно дальше Из-за того, что, ну, с авиком все-таки нужно занимать позицию куда более удобную Никс перестреливает ошибившегося в стрельбе Еврисова Ну, здесь соспешно просто разрывают Другого быть и не могло Последним остается Бартимеус У него есть АВП В принципе, АВП это самодостаточный девайс С которого запросто можно сделать 4 минуса Если оппоненты будут тебя постоянно пикать это важный момент, потому что просто так выходить и пикать кого-то с авиком, ну, не каждому симплу дано, как говорится, да. Вот вам, пожалуйста, попадание. Митсуба 6 хп, социопат 15 хп, Никс 24 хп и только сахар сотый. Поэтому тут все-таки лучше не лезть, конечно же, и сыграть на таймер. И игроки обороны, к слову сказать, это прекрасно понимают. Самые, конечно, идеальные условия в данной ситуации это... Выход от кого-нибудь из команды Гуси на последних секундах раунда. Но убийство обязательно после того, как закончится время раунда. Чтобы игрок атаки не получил денег и при этом еще и лишился девайса. Все, теперь у нас раунд заканчивается. И Бартимеус все-таки сейвит АВП. 76 хп осталось после выстрела в спину. Везучий, везучий человек и бронежилет не зря носит. Что ж, первая половина за гусями. Причем, как бы, нет никаких... Предпосылка к тому, чтобы вольтроновцы Включились в матч и начали наконец давать камбэки Финские флешечки от Еврисова Ну, понятное дело, конечно, Саспишин повлиял на то Что эта флешка стала финской Потому что он подпер соперника и не позволил Ему ее кинуть Но теперь у нас начинается прокидка точки А И самое главное на самом-то деле В момент прокидки точки А все-таки выйти на точку А Потому что гранат не так уж и много И раскидать просто так точку А без выхода на нее Ну, согласитесь, немножко глупо это же просто потраченные в никуда деньги. Ну, готовится выход на А. Однозначно. Ох ты, четыре гранаты вылетают из ямы. Молотов летит от Никса. Но Молотов вообще куда-то в космос, судя по всему, пытается поджечь спутники. Ну и тут поставлена бомба. И вот вам, как я сказал, да, нет никаких предпосылок. А все-таки предпосылки есть. Немножко расслабились, по-моему, игроки коллектива Гуси. И позволили... Своим соперником сыграть, ну, чересчур агрессивно Социопат, боже мой Ноузумом с прострела попаданием в голову Просто комбо, дамы и господа Вылетает дымочек прям на бомбу И можно, в общем-то, на морозике-то, да, попытаться подэпать <с <с о, Господи, это просто ниндзя-дефьюз в смоке И даже не важно, что социопата после этого зарезали Это фейспалм, дамы и господа Именно фейспалм, потому что фейспалмом такое назвать нельзя Фейспалм это ну что-то такое более-менее серьезное Но это уже совсем не серьезно Если гуси сегодня к матчу подошли во всех смыслах именно так То, ну, это, наверное, будет какой-то Изи 2.0 Хотя, конечно, не будем забегать вперед Все-таки точку-то штурмом взять удалось Удалось Саш, чатик, приветствую, лайкосик, как обычно Витя, спасибо большое И привет тебе, как обычно, приятного просмотра ну, а у нас здесь тем временем выход э, на точку А в очередной раз. Видимо, вальтроновцы понимают, что точку А все-таки как-то перспективнее пытаться завоевать. Однако в этот раз игроки обороны укрепляют ее куда лучше, чем в предыдущем раунде. Как вы видите, по итогам разменов сохраняется ничейный результат. Ну, а бомба в этот момент, кстати говоря, качует потихонечку под точку Б. Еврисов. Ну, будет встреча с Сахаром, очевидно, конечно Хотя не совсем на самом-то деле очевидно Но важно попасть в тайминг, да То есть будет накидываться флешка, возможно, возможно Вот полетел Молик, и Еврисов просто уходит Это называется человек, отвлекающий маневр Просто пришел на Б для того, чтобы кинуть Молотов Теперь берет бомбу и убегает на точку А через всю карту Ну, само собой, здесь Смит дает информацию Типа, пацаны, я на А, и здесь очень тихо но теперь здесь вылетает флешка, и уже на самом-то деле не настолько уж тут и тихо становится. Спиди. Ух ты, не попадает Спиди в голову своего соперника и открывается слишком широко, погибая от рук Смита. Бартимеус ассистирует. В этом киле своему тиммейту Ну и у нас, в общем-то, не успевает Выстрелить Никс, хотя был на прицеле Если можно, так сказать, его соперник Ну и здесь, конечно, надо цепляться За этот раунд, надо его выигрывать Коллективу Вальтрон, разумеется Просто, ну, просто потому что Нужно, черт возьми Но не каждый у нас здесь социопат Не каждый игрок является социопатом Далеко не каждый сможет э, что-либо Здесь сделать в подобной ситуации Ну, например, на морозе произвести Дефьюз, ну, Сахар даже не успевает к сожалению, навестись на своего соперника То есть прицел не сошелся С тушкой своего визави 9-1 Все-таки вальтроновцы смогли раскачать Повторюсь, уверен Повторюсь, расслабившихся гусей А гуси, по-моему, уже просто забыли Что против них кто-то играет Когда вы выигрываете 9-0 Очень легко, кстати говоря Сыграть первую половину 9-6 И это не шутки Совсем это не шутки, потому что часто такое на самом деле бывает Говорю вам это как комментатор с практикой, ну, достаточно широкой Очень часто команды допускают до 9-6, выигрывая 9-0 Ну, потому что вы расслабляетесь, перестаете воспринимать соперника как такового, вот, прям по А соперник начинает чувствовать, что вы расслабились Находит слабое место и начинает туда просто дубасить безостановочно, что приводит к поражению в раунде за раундом Поджима ковров, кстати говоря, нет Ну и, в общем-то, наверное, для команды Гуси хорошо, что его нет Потому что, скорее всего, он повлек бы за собой ненужные смерти, так скажем Есть спиди в нычке, и на точке А у нас на КТ находится Никса Это, кстати, интересно Какая вторая карта? Даст 2? Да, абсолютно верно Все, вид на экране Мираж пик гусей, даст пик э, Вольтрона и the overpass decider матча Ну что, выход на А, видимо, за 40 секунд до конца раунда качели у нас продолжаются И остановить их невозможно, и тут уже вот Бомбкерри должен думать на самом деле, да То есть Бартимеус однозначно должен думать, а зачем я иду на точку А, когда я, черт возьми, один, да еще и с АВП Ловит не самые удачные тайминги, не успевает из-за этого выстрелить в соперника. В нычке у нас по-прежнему сидит еще один игрок. Full blind в глазах Братимеуса, а в окне. Тем временем Еврисов. Не ваншотит в голову соперника Ну и 8 секунд до конца раунда Попытка поставить бомбу успехом не увенчалась Как следствие, конечно же, поражение в раунде было бы достигнуто при любом раскладе Но Еврисов успевает погибнуть И поэтому получает денежное вознаграждение, так скажем 10-1 Немножко, так скажем, разбавили э, ход игры раундом, взятым коллективом Вольтрон И дальше возвращаемся к доминации от команды гусей То есть сейчас, что делали вольтроновцы в, вот в одиннадцатом раунде этой встречи? Ну, просто побегали по карте и, в принципе, ничего как бы этими побегушками достичь-то не удалось Очень интересный дым, в который раз, кстати говоря, бросает э, э, игрок с ником Патиссон или Патисон, я не знаю куда ударение, прошу прощения. Но этот дым что должен закрывать? Типа, наверное, сэндвич, да? Ну так он закрывает его на самом-то деле весьма и весьма посредственно. Ох ты, вот эта плюха прилетела. Ну тут просто без шансов на лопатке падает со э, спишем. И, кстати, есть еще один игрок в Коннекторе. Это вот очень важно. Вероятнее всего второй игрок в этой позиции читаться не будет. Спиди, находясь в Фулл-Блайнде, просто уничтожает того самого вышеупомянутого Патисона. И вольтроновцы поняли, что все. В этом раунде А мы проломить не сумеем. Еврисов подбирает бомбу и, видимо, это стяжка на точку Б, потому как игрок атаки с номером 7, это Смит, уже... Находится сейчас на бэк коврах поднявшись через Андр. Здесь, кстати, в упоре нас, э, возможно, порадует. Порадовал все-таки сахар. Ну, и куда Еврисов убежать? Ну, конечно же, на точку А. Ну, а, а что еще делать? Какая разница, в общем-то, где э, в тебя набьют свинца? Потому что, ну, 4 соперника. Ну, этот практически не берущийся раунд. Да, можно. Да, при должном упорстве и скеле в принципе. Это те самые потные гуси Нет, Света, ты перепутала с грачами Потные грачи были Но аналогия неплохая Но гуси не потные Ну, как бы, что им потеть-то, 11-1 Грачи Грачи файф это команда, в которой играл Володя Потные как раз-таки грачи Володя потный Все очевидно вот это да, размен гранатами Молотов в одну сторону и сгорает все-таки в Молотове Смит. Неожиданно, но правда Смит успел забрать Митсубу и в его же э, Молотове, кстати, и сгорел. Забавненькая ситуация сейчас получилась, такая виндет своего рода. Ну и надежда у команды Вольтрон падает на плечи игрока с ником Саспишен. Впереди Сахар и Социопат. И очень, конечно, было бы неплохо поймать кого-нибудь в спину. А, кстати, все шансы поймать кого-нибудь в спину. Ой-ой-ой! в -ой -ой! очередной раз! Фейспаун, дамы и господа. Ну, вот это уже больше похоже на фейспаун. Но Социопат просто с хаешки выносит своего соперника. Ну, испугался. Испугался, соспишен, убить своего соперника, видимо То есть пострелял, не попал и умер Так обычно и бывает Потому что психологически в спину убивать всегда гораздо тяжелее 12-1, дамы и господа Гуси доминируют по-страшному Мне кажется, от морально-волевых Качеств коллектива Вольтрон уже практически Ничего не осталось Я уверен, конечно же, они еще теплят надежду На то, что вторая половина, может быть Поможет им реабилитироваться На то, что вполне возможно Они смогут нормально отыграть карту Даст-2, но здесь, увы На Мираже перспектив я уже практически Не вижу. Ну, максимальный счет На который можно выйти, это 12-3 И, честно сказать, это достаточно Достаточно паршивый счет а, Патисон или Патисон Хрен его знает Ну, в общем, делает минус по Митсубе и вся жизнь в движении, как говорится, у команды Вольтрон Они просто заметьте, они практически не сидят нигде. То есть у них медленная атака, но при том, что они просто постоянно бегают. Точка Б вообще отпущена из виду, но, разумеется, с минусом по сахару. Не просто так ее отпустили, да? Там был игрок Стиком Сахар, но его забрали. И здесь врывается в игру Никс со своим Аугом делает даблкил. Трипл килл? Не понимает, что на форесте уже есть соперник. Это Соспишен тот самый. Он, кстати говоря, остается последним. Сегодня не день Саспишина, дорогие друзья. Я прошу вас, не смейтесь над ним. Просто человеку сегодня действительно не идет. Если вы мне не верите, посмотрите предыдущий шоу Матч Гуси и Вольтрон. Записи есть на канале. Там Саспишин стрелял нормально, просто, видимо, сегодня. Я не знаю. Может быть, давит груз ответственности из-за того, что он сейчас играет, а за ним кто-то смотрит. А может быть, просто ему не очень везет. В общем, в общем, я не знаю. Может, ну, что-то с ним сегодня не так определенно происходит. И это, конечно же, очень грустно. Ну, Сахар раскидывает ковры, а, собственно, чем ему еще заниматься? В свободное время он всегда берет и прокидывает. Дабл килл от Никса. На этот раз уже не Сауга, опа, подчек. Мог сейчас подловить СМИ своего соперника на релоуде, но чудным образом, опять же, игроку обороны везет. Но ну, сегодня просто гусям прет. тут -то, в общем, мне сказать-то даже больше нечего. Еврисов с МАК-10 остается последним, и... Ну, давайте ре реалистами будем, да? Шанс, то конечно, есть. В коннекторе полным-полно девайсов нормальных, а не МАК-10. При этом, кстати, у него даже прям под ногами лежит Галил, но он его общем не берет. Минус от Никса, и это, дорогие друзья, 14-1 Счет, если я скажу ужасный, ну, это я, наверное, ничего не скажу С такой уверенной игрой от гусей, да, пусть даже в сильной стороне Ну, вольтроновцы, давайте, ладно, опять же, мыслить рационально Гуси сейчас, э, ну, нуждаются в, во взятии двух раундов Команде Вольтрон нужно взять 15 для того, чтобы победить. Ну, это же просто как бы жесть. Да, сильная страна 15 раундов, но 15 раундов не удалось взять даже Гусям, хотя они сыграли очень круто. Еврисов. Ну, в упор пытался затыкать, не затыкал в результате. Погиб его тиммейт и сам Идрисов. Эдрисов, почему? Черт возьми, Идрисов то когда Еврисов? В общем, и сам он тоже погибает. А Смит находится на ступенях, увидел своего соперника номер один. Чувствует, что где-то есть соперник номер два, попытается его пикнуть, ни хрена себе Вот это унизил Это именно унизил Минус от Соспишина и ситуация 2 в 2, дорогие друзья Вот тут уже вообще нет никакой уверенности В победе хоть кого-либо Смит еще один хороший хэдшот, минус от Никса Ситуация 1 в 1 Ох ты, попадание в торец 7 хп остается у Смита и он садится на дефьюз и он садится на дефьюз. Я, конечно, понимаю, что в этой ситуации попросту больше ничего и не оставалось, кроме как садиться дефать. Но это самоубийство чистейшей воды, иначе скажи, сказать, к сожалению, я не могу. Таким образом, мы получили ужаснейший расклад вещей, который только мог быть для коллектива «Вальтрон» это 15-1. То есть они проиграли пистолетку, теперь у них вообще полная шляпка, простите меня, с деньгами. Форсбай, на который, естественно, Гусь отвечает приблизительно. Тем же и Митсуба вместе с Ациопатом делают два фрага на свою команду. А Смит со скаутом делает... Делает, конечно, попытки кого-то убить. Бартимеус э, имеет желание пойти и разменять. Но что-то мне подсказывает, что дальше, чем желание, никуда не пойдет просто. Даже невзирая на минус от Саспишина, все-таки 4 в 2. Сгорает Саспишин последним. Минус по Бартимеусу и сгорает Саспишина. Вместе с надеждой на светлое будущее от э, команды Вольтрон.